Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллаха Аззаваджалля сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. С вами пятнадцатая серия из цикла «Истории о татаро-монголах». В прошлой серии мы рассказывали о стремительном завоевании татаро-монголами Сирии и Палестины и их приближению вплотную к границам Египта. Мы говорили, что Египтом в это время правили мамлюки. И чтобы лучше понять историю мамлюков, мы вернулись немного назад, к государству Аюбидов, которая непосредственно предшествовала мамлюкскому султанату. В нашем рассказе мы дошли до Аль-Малика Ас-Салиха Наджмуддина Аля-Юби, который на самом деле заслуживал своего прозвища «праведный правитель». Мы говорили о том, как Наджмуддин Аля-Юби сформировал свою армию, как он осознал, что воины, которых нанимают за плату, которые стремятся к мирскому, ищут выгоду, преследуют свои интересы, никогда не будут стойкими на поле боя. Тогда он решил создать полностью исламскую армию, выкупая рабов-детей и подростков и приводя их в Египет. Этих рабов, мамлюков, продавали на рынках работорговли, далеко у границ исламского мира, отделявших его от окружавших языческих народов. Он привел большое количество этих малолетних невольников в Египет и занялся их воспитанием. Сейчас мы хотим поведать вам о методике, согласно которой Наджмундин Аля Юби, да помилует его Аллах, воспитывал этих мамлюков. Во-первых, он постоянно находился среди них. Великий предводитель Наджбундин Аля-Юби, да помилует его Аллах, никогда не отгораживался от своего народа. Напротив, он поддерживал с ними очень близкую связь. Многие люди могли беспрепятственно прийти и увидеться султаном. Султан даже сам мог прийти и посидеть с маленькими мамлюками, со своими воспитанниками. Так он, да помилует его Аллах, приступил к их систематическому и упорядоченному воспитанию, согласно четко составленному расписанию, известному всем учителям и воспитателям. Первое, с чего началось их обучение – это арабский язык. Вы знаете, что эти мамлюки были разного происхождения. Они были родом из Турции, Армении, Европы и прочих мест, где не говорили на арабском языке. Поэтому первым делом он обучал их арабскому языку. А для чего он обучал их арабскому языку? Для того, чтобы в дальнейшем познакомить их со священным Кораном, при чистой сунной и с книгами исламского права. Таким образом, первый этап воспитания ребенка Мамулюка в это время заключался в полноценном исламском образовании. Арабский язык, Коран, Фик, основы шариата, этика, общие исламские принципы, строгое соблюдение всех предписаний ислама, первым из которых является пятикратная молитва. Он сам лично контролировал это, да помилует его Аллах. Он взрастил поколение, которое очень любило изучение знаний и уважало ученых. Ученый, воспитывавший их, занимал большое место в сердцах мамлюков. И это нам объясняет подчинение мамлюков в течение всего периода существования мамлюкского султаната. А это, между прочим, около 300 лет их повиновения, словам ученых. Даже если порой позиция ученых могла пошатнуть государственный строй или заручиться поддержкой народа, они никогда не арестовывали ученого и не сажали его в тюрьму. Как это было распространено до этого в Сирии и в королевстве Хорезм, которые пали под натиском татаро-монголов, как уже было рассказано? Это объясняет безусловное повиновение мамлюков ученым, каким бы высокопоставленным ни был этот мамлюк, который порой мог быть главой всего исламского государства. Второе из того, что нам объясняет такое трепетное отношение к знаниям, это большое количество ученых в мамлюкском султанате. В течение трех столетий существования этого государства процветала деятельность мусульманских ученых. К примеру, мы находим, что в это время жили такие ученые теологи как аль ибна Абдуссалям, да помилует его Аллах, о котором мы еще расскажем, по воле Аллаха, такие как Имама Навави, Ибн Аль-Асир, Ибн Тахрибарди, Ибн Джамаа, Ибн Куддама, Ибн Хаджар, Ибн Касир, ибн Аль Макризи, Ибн Таймия. Огромное количество известных мусульманских ученых-богословов были современниками мамлюкского султаната благодаря признанию им значимости ученых. Итак, первым этапом развития детей в мамлюкском султанате под руководством Аль-Малиха -Ас Ассали Аннаджмуддина аля ближе к концу правления Мамлюкской династии заключалось в укоренении осознания ценности знаний и религии в их сердцах. Затем, когда мальчик взрослел, становился совершеннолетним юношей, его начинали обучать военному делу, верховой езде, мастерству фехтования и кавалерийским маневрам. Мальчик-мамлюк с самого детства воспитывался стать способным кавалеристом, искусно владеющим мечом и тактикой ведения боя. Далее, в более зрелом возрасте, его начинали обучать лидерству, управлению, командованию войсками и планированию стратегий. Настоящая исламская военная академия высшего порядка, которая выпускает поколение мамлюков, знающих о важности джихада на пути Аллаха, стремящихся попасть в рай, искусно и ловко сражающихся на высоком уровне, планирующим на высоком уровне, руководящих на высоком уровне, по-настоящему универсальная и мощная армия, подобных которой, наверное, в мире существовало лишь несколько. И эта картина повторялась в каждый период определенной силы на протяжении нашей великой истории, начиная с жизни нашего любимого посланника Аллаха, миром и благословением Аллаха, и заканчивая каждым лидером и новатором, изменившим ход истории в этой великой умме, общении ислама. Итак, мы перенесемся на несколько лет вперед в 647 год по хиджри. Мы сказали, что Аль-Малик Ас-Салих пришел Аля-Юби пришел к власти в Египте в 637 году по хиджре, И спустя ровно 10 лет правления и воспитания мамлюков подобной прекрасной, развитой методикой, он сформировал из них группу, которую в дальнейшем называли мамлюки-бахриты. Почему они были названы бахритами? Потому что для них была построена крепость рядом с его дворцом в местности Рода, в Египте. Крепость называла «бахритской», «морской», потому что находилась на побережье Нилы, а Нил в это время называли словом Бахар, «большая река», «море». Таким образом, мамлюки, жившие во время Аль-Малика Ас-Салиха, да помилует его Аллах, были известны как мамлюки-бахриты, морские мамлюки. Также их называли мамлюки Ас-Салихиты по прозвищу Наджмуддина Аляюби Юби Аль-Малик ас сали В 647 году по хиджре мамлюков-бахритов ожидало реально тяжелое испытание. Король Людовик IX, о котором, если вы помните, мы уже говорили в предыдущих сериях, тот самый, который хотел создать союз с татаро-монголами в войне против исламского мира. Этот король Франции, Людовик IX, готовился к очередному седьмому крестовому походу. Он разбил свой лагерь на Кипре и отправил огромное количество французских воинов-крестоносцев в порт Думьяд. Порт Думьяд был самым важным портом на всем восточном побережье Средиземного моря, включая Палестину, Сирию и остальные прибрежные страны. Этот порт на то время контролировал торговое и военное передвижение в регионе. Поэтому Людовик IX сконцентрировал на нем все свое внимание и отправил туда огромное количество воинов. И, к большому сожалению, из Каира пришли вести о тяжелом заболевании Аль-Малика Ассаля аляюби Новости об этом, доходившие до Думьята, превращались даже в слухи о его смерти. Когда эти слухи дошли до Думьяты, мусульманские пограничные впали в некое отчаяние, фрустрацию из-за смерти. Точнее, из-за слухов о смерти Наджмудина аль -Аьюби. И потому, субханаллах, войска от ворот города отступились. В Думьят вошли воины христоносцы и славный город был уже фактически захвачен в 647 году по хиджре. И было ясно, что король Людовик IX после этого вознамерится пойти на Каир, чтобы завоевать весь Египет. Что же делал Наджмуддин аль Юби, находясь в Каире, в ожидании этой армии? Он утверждал, что эта армия наверняка будет передвигаться по руслу реки Нил, пока не доберется до Каира. Эта огромная армия воинов, с подготовленными кораблями, наверняка сплавится по Нилу, по его восточному рукаву, пока не доберется до Каира и не завоюет его наилегчайшим из возможных способов. Что делать Аль-Малику ас Аля-Юби? Если он будет ожидать армию крестоносцев в Каире, это может обернуться большой бедой. Потому как завоевание Каира будет означать падение всего Египта. Что же он предпринял? Он со своей армией приготовился встречать армию крестоносцев в городе Аль-Мансура. Город Аль-Мансура находится на реке Нил, на полпути между Думиатом и Каиром. Аль-Малика Салих Наджмудин Аля Юби, да помилует его Аллах, довольно точно рассчитал, что армия крестоносцев непременно пойдет через этот город. Поэтому он начал готовиться к встрече с крестоносцами в решающей битве при Аль-Мансуре. Происходило это в конце 647 -го года по хиджре. Наджмудин Аля Юби, несмотря на ухудшившееся состояние по причине сильной болезни, приказал привести его в эль мансуру чтобы лично руководить ходом этого сражения. И вот Аль-Малик Ассал Найчмудин Аль-Юби прибыл в эль мансуру Он отдавал команду о расположении войск, и, субханаллах, еще до прибытия армии крестоносцев, занимаясь организацией обороны, в ночь середины месяца Ша'бан в 647 году по хиджре, Аль-Малик Ассал Наджмудин Аль-Юби, да помилует его Аллах, скончался. Находясь на поле боя, страдая от сильной болезни, он проявил стойкое терпение, вплоть до своего последнего вздоха, да помилует его Аллах. Ибн Тагрибарди в своей хронике «Блестящие звезды" владыки Египта и Каира» говорит, «Если бы у праведного султана Наджмудина аля Юби не было других заслуг, кроме его стойкости в противостоянии врагам при Аль-Мансуре, будучи в тяжелом больном состоянии, кроме его смерти на пути джихада и защиты мусульман, то и это было бы для него вполне достаточно». Затем он добавил, Каким же он был терпеливым и высокоблагородным человеком, да помилует его Аллах. Наджмуддин аля-Юби умер, а войска крестоносцев уже у порога. Это настоящая катастрофа, дорогие братья и сестры. Что сейчас могут сделать мусульмане, когда они потеряли главу государства в таких тяжелых обстоятельствах? Субханаллах. В этот час за руководство делами государства взялась жена аль-Малику Ассалиха Наджмуддина аля-Юби. Женой Наджмудина Аляюби была Шаджар Аддур, достаточно известная женщина в истории. Шаджар Аддур была довольно своенравной женщиной, женщиной очень умной, сильной и обладающей исключительными управленческими навыками. Она владела знанием политики, пониманием скрытой силы египетского государства, ключей к изменениям в исламском государстве. Она знала всех военачальников, она знала все. Она была очень амбициозной особой, действительно очень умной и мудрой женщиной. Только, к большому сожалению, она сама все это прекрасно понимала. Она знала себе цену и даже была несколько самовлюбленной, что в итоге приведет ее ко многим неприятностям, как мы это увидим. Однако в этих сложных обстоятельствах Шаджар-ад-Дур взялась за руководство страной. Первое, что она сделала, добилась того, чтобы смерть Аль-Малика Ассалиха Наджмудина аль Юби осталась в строжайшем секрете. Людей она заверила в том, что он все еще сильно болен, и она продолжает за ним ухаживать, и что как только он исцелится, по воле Аллаха, он сам примется за дела. Так она смогла сохранить это в тайне. Затем она собрала главных военачальников египетской армии. Конечно же, все они были мамлюками. Во главе египетской армии стоял выдающийся военный предводитель Парисуддин Актай ас салихи Его имя Фарисуддин Актай, и по ним его прозвища ас салихи являлся Аль-Малик Ас-Салих Аля-Юби. Он был из числа мамлюков-бахритов или по-другому мамлюков-ассалихитов. А сразу за Фарисуддином Актаем стоял Рукнуддин Бейбарс, его прямой заместитель. Она вызвала их обоих, чтобы обсудить с ними план построения фронта и тактики ведения боя в эль мансуре В это же время она отправила очень важное письмо Тураншаху. Это не тот Тураншах, о котором мы говорили в истории об Алеппе. Этот Тураншах был сыном Наджмуддина Аля-Юбик, который правил городом хасан крепость Кифа. Этот город находился в Турции. Она отправила ему письмо, в котором просила его срочно приехать, сообщала, что его отец умер и что он его наследный принц, теперь его преемник и главный кандидат на правление Египтом. Тураншах был еще довольно молодым человеком. Она отправила ему это срочное письмо, ведь его еще должны были доставить в Турцию, затем на дорогу обратно уйдет еще немало времени. Но тем не менее письмо было тотчас же отправлено своему адресату в Турцию. Одновременно с этим она начала заниматься административными задачами страны с Вахруддином Юсуфом, главным визиром Наджмуддина аль юби Она руководила государственными делами одного из великих королевств того времени, египетского султаната, величайшей силы всего региона того периода. Конечно же, крестоносцы в это время еще не вошли в Багдад, как мы уже говорили. В результате этой подготовки, устроенной шаджар дур в результате основательной подготовки мамлюков, а также в результате очень грамотного командования, Парисуддина Актая и Рухнуддина Бейбарса мусульмане схлестнулись силами крестоносцев в страшном сражении при Аль-Мансуре 4 числа месяца зуль-Кайда 647 -го года по хиджре. Это сражение было одним из самых яростных в истории мусульман. В то же время это одно из величайших и легендарных сражений, один из тех памятных дней, в котором мусульмане вписали в историю пример своего величия и доблести. Мусульмане одержали поистине триумфальную победу над крестоносцами в битве при Аль-Мансуре. Людовик Деватый со своим войском обратился в бегство на север, пока, отступая по руслу Нила, снова не вернулся в думят После этой крупной победы мусульмане заполучили большое количество трофеев. Но шаджар дур не ограничилась на этом. Она повелела мамлюкским военачальникам продолжать движение и преследовать сбежавших воинов армии крестоносцев. В сражении при Эль-Мансуре в плен попало лишь некоторое количество солдат, большинство из них сбежало. Приблизительно в это время уже прибыл Тураншах, предположительно 17-го Зулькаиды 647 -го года по хиджре, примерно спустя два месяца со дня смерти своего отца. Его отец умер 15-го Шарбана 647 -го года, а он приехал 17-го Зулькаиды 647 -го года. После прибытия Тураншаха Шарджарадур передала ему образы правления после разгромной победы, одержанной в Аль-Мансуре. Эта победа произошла примерно за 13 дней до прихода Тураншаха 4-го Зулькаиды. А он прибыл 17-го Зулькаиды. Тураншах приступил к делам. Он привел с собой своих доверенных лиц, помощников и друзей из Хасанкейфа, из Турции. И несмотря на то, что Шаджарат дур послала за ним в Хасанкейф, уступила ему правление, создала для него все условия, одержала вместе с мамлюками победу в сражении при Аль-Мансуре, он не оценил ничего из этого. И стал помышлять о том, чтобы смести их всех со своего пути. Он считал, что они скрывают большую часть отцовского имущества и хотят присвоить себе власть. Он обвинил их во множестве грехов и боялся их силы и власти, которые они пришли в Египте. И поэтому он пытался противостоять им, или по крайней мере так показалось Шаджараддур, Парисуддину Актаю и Рукнуддину Бейбарсу. Шаджарат Дур призвала Фарисуддина Актая, Рукнудина Бейбарса и сказала им, что положение вызывает страх и беспокойство, и что есть большая вероятность того, что он всех нас сместит или даже убьет, подозревая их в заговоре против него ради присвоения власти. Я не могу найти толкового объяснения тому, почему Турашах относился так чурство к Шаджарат Дур и к лидерам мамлюков и Хейтов. ведь именно они его сюда привели и сохранили для него его трон. Однако таковым было положение. И Тураншах действительно был лекомысленным, несерьезным человеком, несведущим в политике и в управлении государством. В общем, страх Шаджаратдур, Парисуддина Акта и Рухнудина Биебарса подтолкнул их к поступку, который я считаю большой ошибкой и преступлением. Что это был за поступок? Решение убить Тураншаха. К большому сожалению, в период Мамлюков было широко распространено убийство по подозрению. Что означало убийство по подозрению? Когда человека подозревали в намерении на убийство и предвосхищая это убивали его самого. Конечно же, этому нет никакого шариатского обоснования. Для того, чтобы казнить человека в исламском государстве, его вина должна быть доказана уликами и свидетельствами. Затем его делом занимается шариатский суд, который выносит решение. И только после этого происходит казнь установленным в шариате методом. И методы эти известны в исламском шариате. Но случилось так, что Тураншах, как мы сказали, был в конфронтации с Шаджар-ад-Дур, Фарисуддином Актаем и Рукнудином Бибарсом, и они все сговорились убить его. И действительно, произошло убийство Тураншаха. Кстати, Тураншах был у власти всего около 70 дней. Его убили в месяце Мухаррам 648 года по хиджре. Его убийство произошло после крупной победы, которую они одержали над крестоносцами в битве при Фарискуре. Сражение при Фарискуре произошло близдумьяты. В нем и мир Мамлюка, возглавляемый в этой битве Тураншахом, и одержали безоговорочную победу над войсками крестоносцев. Мусульмане в этом сражении смогли не только победить крестоносцев, но и взять в плен короля Франции Людовика IX и всех остальных воинов-крестоносцев. Все это, конечно, еще до заговора об убийстве Тураншаха. Итогом победы мусульман стало пленение Людовика IX и заточение его под арест в доме Фахруддина Ибрахима ибн Лукмана в Эль-Мансуре. Мусульмане потребовали от крестоносцев во Франции заплатить огромную сумму для того, чтобы освободить Людовика IX. Сумма составляла 800 тысяч золотых динаров с условием заплатить 400 тысяч золотых динаров авансом, а остальные 400 тысяч после обмена, а также при условии сохранения в плену всех крестоносцев. Блестящая победа, однако к большому сожалению, эта победа была омрачена убийством тураншаха и началом больших волнений в Египте. Как вы думаете, каким было положение после большой политической пустоты, создавшейся в Египте после убийства Тураншаха, последнего султана Египта из династии Аюбидов, и что предприняла Шаджарат-Дур? Это мы узнаем по воле Аллаха из следующей серии. Прошу Аллаха Аззава джаля даровать нам понимание Его путей, научить нас полезным и сделать полезным для нас то, чему Он нас обучил. Только Он на это способен, и только Ему все принадлежит. Ассаляму алейкум Рахмат Баракату.